Приветствую еще раз. Давно не виделись. Благодарю, что вы подтвердили заказ консультации или услуги. Проверяйте, пожалуйста, свой почтовый ящик или те контакты, которые вы оставили для связи. Я с вами спешусь, обговорим нюансы, назначим точное время и будем работать. Если Требуется более оперативно со мной связаться, пишите, пожалуйста, мне в Skype. Контакты на страничке. Ну а сейчас, чтобы не тратить время, можете забрать бонусы. Все бонусы доступны под видео на этой страничке. Благодарю.